козероги люди сатурнианцы, такие ответственные четкие структурные уважающие правила и законы козерогам будет намного легче жить если они будут осознавать свою солнечную природу при этом да это не просто потому что солнце и сатурн это разные, абсолютно разные точки пространственные. И это то, что придется проходить как трансформацию козерогам. Осознать свою индивидуальность, яркость, харизматичность и ощутить центр именно внутри себя. Также козерогам очень важно добавлять широкое видение вещей. Это параметры Юпитера. С этим тоже могут быть сложности. Потому что козероги, они очень структурные, но эта структура может их слишком сильно сжимать, и широкое видение вещей будет помогать адаптироваться к этому. Ну и легкость по Меркурию, конечно же, нужно добавлять. Легкость, информативность, юмор и смех над собой. Вот что будет разбавлять очень такую серьезную серьезность козерога и вносить баланс в его жизнь и взаимоотношениям.